Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Вов Наталья. Сегодня занятие для тех, у кого есть дома фитбол. Значит, сегодня нам понадобится вот такой большой мяч и гантели. У меня по 2 килограмма. Итак, начинаем! Для первого упражнения разворачиваемся, упираемся спиной и мячом в стену. Проверяем поясницу, ноги ставим чуть дальше от себя. Выполняем 15 приседаний на вдох вниз, на выдох Вверх. Руки направлены четко в потолок, спина прямая. Опускаемся вниз до параллели пола, затем на подъеме стараемся упираться больше пятками в пол. Снова на вдох вниз, на выдох вверх. Продолжаем так же. Хорошо. Остаемся в приседе и удерживаем положение. Дыхание не задерживаем, все время дышим. Руки также направлены в потолок, живот подтянут. Раша, при подъеме расслабили мышцы ног. Сделали глубокий вдох, потянулись как можно больше, выдох. И снова глубокий-глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. И еще один подход. Руки направляем в потолок, спина прямая, живот подтянут. Опускаемся на вдох и на выдох подъем вверх 15 раз. Следим за поясницей, не прогибаемся. При подъеме упираемся пятками в пол. Снова удерживаем положение, дышим, спина прямая, хорошо. При подъеме размяли мышцы ног, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох и снова вдох, вытягиваемся, выдох. Для следующего упражнения... Мячик слегка отодвигаем от стены, садимся сверху, руки согнули за голову. На выдох выравниваем руки, прорабатывая трицепс. 20 разгибаний. Удерживая поясницу, не прогибаемся. Спина прямая, живот подтянут, головой тянемся до потолка. Сгибая руки, локти стараемся прижать как можно плотнее к голове. На выдох вверх. Рашу, опускаем гантели на пол, мячик снова упираем в стену Ноги на ширине плеч, таз слегка подаем вперед и выполняем обратные отжимания Снова прорабатываем трицепс, 20 отжиманий Вращаемся на мяч, снова делаем глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабили руки и снова вдох, на выдох, собираем ноги вместе, берем себя под коленки и округленной спиной тянемся назад. Снова сделали вдох, оттолкнули, прямые руки назад, живот втягиваем и на выдох расслабились. Берем гантели и еще один подход, мячик слегка от стены, руки вверх, согнули за голову и на выдох выравниваем 20 раз. Затем снова упираем мяч в стену, слегка отталкиваем таз, спина прямая, на плечах не провисаем и обратное отжимания 20 раз. Вниз вдох, вверх выдох, вдох, выдох, продолжаем. Возвращаемся на мяч, снова сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабили руки и снова вдох, потянулись. Собираем ноги, берем себе под колени и округленной спиной тянемся назад, затем делаем вдох, отталкиваем локоть одной руки четко назад, затем за голову. Положили вторую руку на плечо, оттолкнули локоть назад, затем за голову, сделали вдох, на выдох, расслабились. Для следующего упражнения опускаемся спиной на мяч. На выдох делаем скручивание и подтягиваем руки, прорабатывая бицепс к себе. На выдох. Выдох. Хорошо. 20 раз повторяем. Старайтесь не садиться, а именно скручиваться. При подъеме корпуса копчик подкручиваем, слегка таз направляем на себя, к себе навстречу. По три раза поднимаемся, на четыре опустились, снова раз, два, три, руки постепенно поднимаем, раз, два, три, и еще раз, два, три, теперь противоположным плечом тянемся навстречу в гантели, именно противоположным плечом, на выдох, выдох, хорошо, продолжаем. Опускаем гантели на пол Выравниваем руки, выравниваем ноги Делаем глубокий-глубокий вдох Вытягиваемся головой руками в одну сторону Ногами в другую Расслабились и еще раз Делали глубокий вдох, вытянулись в разные стороны Выдох И еще один подход Берем гантели Разворачиваем ладонями к себе И 20 раз на выдох Помним, не стараемся сесть стараемся именно скручиваться при подъеме корпуса таз подаем к себе навстречу как будто бы мы хотим соединить ребра и таз вместе укорачивая мышцы живота Вот три раза, с каждым разом руки поднимаем вверх, выше, еще опустили, раз, два, три, опустили, и еще раз, два, три, и противоположным плечом на выдох, выдох, именно плечом тянемся к гантели, не руку тянем к себе, а больше плечо подаем вперед, еще так же, Хорошо, опускаем гантели, снова выравниваем руки, выравниваем ноги, делаем глубокий вдох, вытягиваемся живот в себя, расслабились, выдох, и снова глубокий-глубокий вдох, потянулись в разные стороны, выдох, хорошо, прорабатываем мышцы груди, ягодицы участвуют, они у нас в статике, напряжены, зажаты, таз не опускаем, на два счета разводим руки в стороны, на два поднимаем вверх, встречаем, Гантели встречаются на уровне груди. Продолжаем также. И на каждый счет. Вниз вдох, вверх выдох. Старайтесь сильно не расшатывать корпус, не прыгать на мяче. Зажатые ягодицы, таз как можно выше, копчик подкручиваем под себя. Старайтесь разводить руки четко в стороны и опускать чуть-чуть ниже, чем параллель пола. Не забываем про ягодицы, держим их сжатыми напряженными. Хорошо, опускаем на таз, гантели и вниз, вверх, чуть-чуть опускаем вниз и акцент вверх, на выдох вверх, выдох, ягодицы зажаты, напряжены, не расслабляемся, еще вверх, вверх, продолжаем также. же. Оставили таз сверху и выполняем небольшую пружину Ягодицы также зажаты, напряжены Акцент все время вверх Хорошо, зажали, задержали И еще 8, полной амплитудой 7, 6, 5 Всего лишь 4, 3, 2 Оставили таз сверху, поднимаем руки Удерживаем гантели на уровне груди И все сначала на 2 счета вниз, на 2 счета вверх Работают мышцы рук и груди, но про ягодицы мы не забываем. Таз вверху, копчик подкручиваем под себя. Ягодицы зажаты, напряжены. И на каждый счет вдох, выдох, выдох. Вверх, вверх. Продолжаем. Распускаем гантели на таз и снова вниз, вверх, помним, вниз немного, вверх как можно выше Подкручивая копчик, таз выталкиваем вверх, на выдох, выдох, вверх, ягодицы зажаты, напряжены, не расслабляемся, еще выдох, продолжаем Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Зажали ягодицы, удерживаем вверху и медленно 8, семь, шесть. Продолжаем. Опускаем гантели на пол. Хорошо, придерживаем руками мячик, как будто бы из-за спины. Правую ногу оставляем стоять на полу, левую согнули стопа на бедро, колено в сторону и стараемся складываться. Старайтесь подбородком дотянуться до стопы. То же самое, левая нога в упоре, правую согнули коленом в сторону и подтянулись подбородком к стопе. Хорошо. Для следующего... Опускаемся на спину, на коврик, зажимаем мячик, прижимаем пятками к ягодицам и напрягаем мышцы живота, подкручивая копчик, приподнимаем таз к себе. Подтягиваем к себе. Десять раз. Хорошо. И еще одно упражнение. Также удерживаем мяч, но таз приподнимаем вверх, выталкиваем вверх. Хорошо, отталкиваем мяч, выравниваем руки, выравниваем ноги, делаем глубокий-глубокий вдох, вытягиваемся в разные стороны, на выдох расслабились и снова глубокий вдох, тянемся правой рукой, левой ногой, затем левая рука, правая нога, еще правой рукой, левой ногой и округляя спину, раскатываемся, снимаем нагрузку с поясницы.